А сейчас друзья, Новые песни, как всегда. Итак, поехали. Папа, папа, папа, Половодье рек, приумножут реки талые снега, А разливы наполняя, устремятся вверх, Под водою реки скроют оберега, Обреченные разолил, скроются в поля, Половодье обретет поток воды. Вот и разлилась по всюду набирая силы от легкой весны. Далеко как утопается в другом море, в и кусы, а за ночной воды травой пальме не и суеты, дальше шукают оба из круговоден. Тонув в, в кипучей пусте, а за ней подокова на хвосте. По Не берег разливает и суеты. Река ветра пробежала, по воде скользя. А разолив реки заметно отступил. Лишь догад, на горизонте, тихо уходя, Розовый оттенок поводке добил, Окунется день весенний в половодие лет, Приумножат реки талые снега. А заливы наполняя, устремятся в под водою реки скрою до берега, а разливы наполняя, устремятся в бег, под водою реки, скрою до берега, Да гляжу, как утопается кругом воле. Воды, на холыну по весне Не убирать разалива обещни суеты, а за рной поток воды на холыну по весне Не убирать разалива обещни суеты. Так режу как утапает в другом море тон палки и пусты, а Поток ваты, на колыну в не сбежать суеты, а за воды на колыну весне, не сбежать разливали не избежать разлива, веж, и суеты. ba da ba ba ba